Хай, так продолжаем наш диалог Желаю успехов Я Макс Вехов Итак, снова мы будем изучать как пользоваться смартфоном Prestigio Android 5.1 Значит, вот видите, смотрите Тут, значит обновление обновление сейчас сделаем сейчас мы я установил такую программу классную которая помогает чистить телефон Android от всякого... от всякого хлама вот смотрите значит использована вот супер клинера называется супер клинера вот нажимаем ускорить сейчас мы вот так сделаем опа Опа, нажимаем, доступно место. Хватает ли места? Сначала мы почистим место. То есть нажимаем просто ускорить кнопочку. И вот поехали. Вот оно поехало, чистит, чистит. О, чистит, чистит, чистит. Очистить всякий хлам не нужный. То, чем вы не пользуетесь. Вот, готово. 1.77 метров. Очищено. Так, это есть. Так, что мы делаем? Вот отлично. Очистку делаем. Нажимаем очистку. Готово. Так, теперь нажимаем антивирус, проверить антивирусом на наличие вирусов в телефоне. Вирусов нет, под телефон под защитой. Так, делаем ускорение. Нажимаем ускорение. Ускорено только что. Ну, я уже ускорил. Так, средства экономии батареи. Нажимаем. Так, кстати, там музыка моя, диджей колдун. Электронная часть. Вот, смотрите, что тут. Хром. Я хромом не пользуюсь вот я нажимаю экономия батареи. Вот оно экономит батарею. Я тут вайбером пользуюсь и все. Мобильная связь и вайбером. Мне не нужно больше ничего. Так. Вот. Готово. Так. Нажимаем два раза. Выход. Так. Теперь я вам покажу один секретик. Так. Нажимаем значит обновление. Надо каждый каждую сутки делать обновление. Вот нажимаем кнопочку передача данных. Опа, все, поехали. Передача данных. Вот. Сейчас оно будет обновление. Покажет обновление.